Все, закончила я привязывать волосы. Вот так длину можно выровнять, если что, где-то ножницами. Мы можем сшивать игрушку но перед сшиванием головы с телом нам нужно связать шею Шею я буду вязать за заднюю за оставшиеся вот эти задние полупетли на туловище здесь у нас 18 полупетель петель Петлю, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14 двенадцать, шестнадцать, семнадцать, вот это восемнадцать и присоединялись восемнадцать. Ставлю маркер и провязываю еще четыре ряда по восемнадцать столбиков без накида. Один Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. 16 17 18 все я провязала я провязала 5 рядов по 18 столбиков без накида в обрезать нить нужно с запасом для сшивания для пришивания головы так все Первым делом пришиваем ножки. Ножки будем пришивать вот так. Вот. Но перед тем, как их пришивать, нужно надеть штанишки, потому что штанишки у нас одежда несъемная. невидимки так вот это у меня будет перед так теперь определимся куда будет пришивать ножки вот наш круг видно где бы у нас прибавочки ставим диагональ Давай, видимочки, чтобы... Одну ножку я пришила. Сейчас вторую пришью. Так, там мы... Можно. прикрепить невидимочками Так, эти можно убрать, пока одну. Покажу, как я пришивала. Так, смотрите, на видно вам. Так, нет. Здесь захватила, здесь захватываю петелечку. Здесь. Охватываю. здесь. Здесь. Переходим. Uh -huh. Я пришиваю с двух сторон. Захватываем здесь. Девочку за тело. Я обрезаю. Теперь я буду пришивать ручки вот я наметила где будет ручка ее пришел я одну ручку пришила и также пришиваю вторую так пришила я еще одну ручку вот мне пришиты обе ручки ножки пришила я лямочки в штанишках сделала вот так вот крест на крест пришила большим большие пуговки так это у нас теперь я еще хочу сделать совсем забыла сделать брови клоуну Так, все, голова у меня готова. Так, все. Шапочка тоже пришита. Теперь нам осталось пришить голову. И перед тем, как пришивать голову, нам надо сделать вот такой наподобие каркаса. Каркас я делаю вот с такой, вот с такой вот пластиковой вот трубы. Это пищевой пластик. Ну, не прям написано. Пищевая. Вот. Я отрезаю вот такой труб трубки 30 сантиметров. Потом сгинаю вот так. И обматываю ее скотчем. Этот каркас. Я просовываю вот так вот в тело. И соединяю с головой. Распределить синтепон и холофайбер. Вот так вот просовываю, вот, и пришиваю. Видно вам? Вот. Вот так вот. И пришиваю. Тут у нас получается по шее 18 столбиков без накида и по голове 18 столбиков без накида, последние ряды. Нам нужно присоединять петля к петле. Решила я голову, шапочку, ручки, ножки, лямочки. Вот. Вид сзади, вид спереди. Вот такой клон у меня получился и должен получиться у вас.